Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей и в этом видео я вам расскажу о видах волатильности, на каком рынке лучше заходить на пробитие, на каком на отскок, на каком лучше торговать по скальпингу и так далее Всем приятного просмотра и мы переходим на платформу Итак, смотрим первую ситуацию, здесь у нас на уровне сопротивления возник коридорчик, я рисую уровень поддержки и сейчас должен тренд смениться и пойти вниз Вот я посмотрел индикатор MACD и полностью уверен в том, что цена в ближайшее время будет пробивать этот уровень. Я жду удобного момента для входа в сделку. Здесь цена, видно, приостановилась. И я захожу. Теперь прошу обратить внимание на свечи и тени. Посмотрите, насколько они огромные. А это нам говорит о большой волатильности рынка. А при большой волатильности очень опасно заходить на пробитие. А это моя торговля месяц назад. И я вам рассказываю тот опыт, который я получил за это время. Потому что тогда я этого еще не знал И поэтому совершал вот такие вот ошибки На сильном, волосильном рынке случается очень много ложных пробоев Поэтому лучше всего заходить здесь именно на отскок Итак, ждем результата этой сделки Остается совсем немного времени Вот я перехожу на вторую ступень Два раза цена пыталась пробить этот уровень, но в итоге у нее ничего не получилось, и она только отскакивала от него. И сделочка у нас заходит в минус. Маркиза. Теперь прошло немного времени, и на этой же валютной паре я опять же скажу на пробитие. Уже на вторую ступень. Той ступень я использую не только как перекрытие убытка, но и как своеобразные догоны. Правда, я не считаю это догонами, скорее это просто... Сделка по правильному прогнозу Потому что я уверен в том, что цена будет пробивать этот уровень Но не знаю, когда она это сделает И продолжаю ставить по мартингейлу в нужную мне сторону Но тем не менее, я всегда соблюдаю свой риск менеджмент Если у меня две сделки заходят в минус подряд То я заканчиваю торговать и переношу торговлю на следующий день Итак, как видим, уровень у нас здесь пробивается Давайте подождем э, окончания этой сделки Остается 10 секунд, и сделочка у нас заходит в плюс. Я опять перешел на первую ступень. И теперь смотрим следующую ситуацию. Смотрите, эта сделка уже подходит к концу. Здесь также сильно волатильный рынок, но на сильно волатильном рынке я определяю пробитие не по движению свечи, а по индикаторам. Потому что по свечам ориентироваться при таком рынке невозможно. Вот смотрите, индикатор МАКД показывает хорошее уверенное движение цены вверх. Эти две линии снизу вверх прибывают нулевой уровень, а это очень хороший сигнал на пробитие. И сделочка у нас зашла в плюс. И теперь смотрите, это уже низковолатильный рынок, то есть маленькие свечи и маленькие тени. И вот это вот как раз прямо идеальная ситуация для пробития. Вот цена ушла немного выше максимум предыдущих свечей, и я заключил здесь сделочку. А теперь посмотрите на график, он двигается как бы такими ступенями. А, то есть идет коридор и пробитие, коридор и пробитие И вот такой рынок э, самый идеальный для таких вот мини-пробитий Потому что наша сделка становится уровнем поддержки при пробитии И цена от нее начинает отскакивать Как это произошло и вот здесь Давайте подождем окончания этой сделки Остается 10 секунд, как видим, цена отскочила от нашей сделки, которая стала уровнем поддержки и сделочка у нас заходит в плюс. И теперь мы переходим на следующую ситуацию. Здесь у нас такой средненький рынок, невысокая и не низкая волатильность и такой рынок тоже очень хорошо подойдет для пробития. А смотрите, цена уже два раза отскочила от уровня поддержки моментально, как мы видим по теням предыдущих свечей. Здесь она уже долго стоит на этом уровне, немного приостановилась, и я здесь выжидаю идеальную ситуацию для пробития, И также жду подтверждения. Как видим, цена не хочет отскакивать от этого уровня, и я здесь зашел вниз. Так же как в первых двух ситуациях, здесь был тренд вверх, на уровне сопротивления возник коридорчик, и я здесь зашел на смену тренда. И ждем результата. Остается 10 секунд, произошло шикарное пробитие уровня поддержки, и сделка у нас зашла в плюс. И теперь давайте рассмотрим последнюю ситуацию. Здесь я также буду сходить на пробитие. А, такая же ситуация был тренд вверх, на уровне сопротивления возник коридорчик, и я также собираюсь сходить на пробитие вниз. А, но посмотрите, какие здесь э, тени и свечи. Они достаточно большие, то есть происходят очень мощные отскоки. И это также говорит нам о том, что рынок сильно волатильный. Вот здесь я выжидаю подтверждения пробития. Как видим, рынок немного приостанавливается на этом уровне и начинает дергаться вниз. И здесь я захожу также на пробитие. И теперь ждем завершения этой сделки. Остается совсем немного времени, рынок очень сильно колбасит. Произошел ложный пробой. И сделочку у нас заходит в минус. А теперь давайте подведем итоги. При низковолатильном рынке — лучше всего заходить на пробитие. При высоковолатильном, лучше всего заходить на отскоки и торговать по скальпингу. А для тех, кто торгует по свечам, все очень просто. Если вы видите маленькие тени и маленькие свечи, то лучше всего заходить на пробитие. Если вы видите большие свечи и большие тени, Лучше всего заходить на отскоки. Вроде я сказал все, что хотел, поэтому видеоролик подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Ну и вы, зрители, подписывайтесь на канал. Каждый подписчик придет мне огромную мотивацию не сдаваться и делать для вас видео и двигаться дальше. Всем огромное спасибо за вашу поддержку. Всем желаю профита, успешных сделок и всем пока!